Надо видеоотзыв Лена, расскажи, пожалуйста, понравилась тебе черная ходьба. Ой, так это вообще это первый шаг. Становление на лыжи, между прочим. Это... Работает все тело, функционируют все мышцы, безумное тепло внутри. Вообще шикарно. Спасибо. Благодарю. Большое. Спасибо большое.